Привет, друзья! Сегодня начать этот блог я бы хотел с... рассказать очень хорошей притче, которую я в свое время узнал, она мне очень понравилась и хочу поделиться с вами. Что такое притча сама по себе, да? Это какая-то мудрость, обращенная в форму истории. То есть вместо того, чтобы просто тебе сказали, что ты должен делать, тебе рассказывают какую-то историю. И воспринимая ее, анализируя. Ты сам додумываешься до того, в чем смысл. Это прища из тех времен, когда не было автомобилей, самолетов, и люди путешествовали между городами на своих двоих. Это было намного дольше, но зато позволяло вам увидеть мир, что тоже очень полезно. И эта история как раз про одного такого путника, который уже довольно долго шел из одного города в другой горами, лесами. И вот он обходит очередной холм и видит человека. Человек сидит рядом с большим камнем и очень горько плачет. И Путин подходит к нему и спрашивает, что случилось, почему ты плачешь? И человек начинает прочитать: У меня самая ужасная работа в мире. Мне приходится сидеть каждый день, целый день на этом солнцепёке под палящим солнцем, обтесывать эти огромные камни, которым нет числа, и мне за это платят какие-то гроши, которых ни на что не хватает. И это просто ужасно. Путник ненадолго задумался, то решил пожалеть этого человека, дал ему монетку и пошел дальше. Спустя какое-то время он увидел еще одного человека, тоже рядом с гигантским валуном, но тот уже не плакал, и Путник подошел его и спросил, что ты делаешь? И человек сказал, видишь, я работаю. Я обтесываю камни, чтобы из них получались кирпичи. Это тяжелая работа, но ему платят за нее деньги, и благодаря этому он может содержать свою семью. Путник подумал немного, дал ему монетку и пошел дальше. Еще какое-то время прошло, и он встретил третьего каменотеса. Тот просто светился от радости, хотя он тоже обтесывал огромный камень и было видно, что он устал, потому что его мышцы были напряжены, его лицо покрылось потом. Но он был доволен. И путник удивился: как так? Он подошел к нему и спросил: почему ты так радуешься? Каменотес даже не сразу ответил на его вопрос. Он закончил оттесать камень, поднял лицо на путника и сказал, разве ты не видишь, я строю школу, здесь будут учиться дети. И вот тогда путник задумался. Я хочу, чтобы вы все задумались, потому что по большому счету наша жизнь, она гораздо сильнее зависит от того, как мы ее воспринимаем, чем от того, чем она есть на самом деле. Если вы фокусируетесь на мелких вещах и не видите глобальной картины, если у вас нет какой-то глобальной цели, к которой вы стремитесь, то жизнь, конечно, будет тяжелой. Но если вы знаете, что в итоге вы хотите получить, если это действительно что-то стоящее, то это будет заряжать вас энергией. Тисать камни на солнцепеке изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день, это очень непросто. И если ты думаешь только о том, что тебе нужно обтисать эти дурацкие камни, тебе будет еще тяжелее. Но если ты знаешь, что из этих камней построят школу, что там будут учиться дети, что это позволит им стать лучше, узнать что-то об этом мире. Это совсем другая история. И к чему я это все говорю? Я отлично понимаю тех, кто приходит домой в 10, в 11, 12 вечера, уставший после рабочего дня, когда ничего не хочется делать. Хочется просто прийти и вырубиться. Но надо тренироваться. Потому что если ты не будешь тренироваться, у тебя не будет результата. Нельзя построить дом, не складывая в него кирпичики. А каждая ваша тренировка – это как раз такой кирпичик, который вы кладете. Если вы просто думаете о том, что, ну, тренироваться полезно для здоровья, или, ну, мне нужно сегодня сделать 50 отжиманий, вот такой вот у меня тренировочный план, то, конечно, тяжело найти мотивацию. Меня мотивирует то, что мой уровень со временем растет, и чем выше мой уровень, тем большим людям я могу показать преимущество: тренировок с собственным весом, тренировок на уличных площадках. Показать им, что не нужно тратить деньги на то, чтобы быть в форме. Что нет никаких секретов, кроме тяжелой работы. Вот что меня мотивирует. Возможность повлиять на жизнь других людей. Я бы не стал заниматься всем этим, даже сто дневку бы не стал создавать. Просто ради того, чтобы привести себя в форму. Просто ради того, чтобы другие люди могли себя привести в форму. Похудетельно похудеть или набрать мышцы это не та цель которой стоит стремиться это хорошая цель, здоровье это хорошо, сила это хорошо но это не та не тот масштаб к которому вы должны стремиться вы должны стремиться стать лучше во всех сферах жизни тогда тогда это будет жизнь достойная того чтобы жить я стараюсь стремиться к этому поэтому я тренируюсь каждый раз когда я выхожу на площадку я знаю что я должен выложиться по полной потому что сегодняшний день закончится и если он не прошел хорошо, он был потерян впустую. На дне у нас не так много, на самом деле, осталось. Поэтому надо ценить каждый из них. Вот какую-то такую историю я хотел рассказать вам сегодня. Надеюсь, она поможет тем, кому тяжело найти мотивацию, кому тяжело заставить себя тренироваться после тяжелого дня. Надеюсь, она поможет вам увидеть что-то большее. С вами был Антон Кучумов. Увидимся в следующем ролике. Делает качественнее по Билану. Ага.